Для того, чтобы осуществить, осуществить правильную приемку, он пригласил нас для проверки этого дома, для того, чтобы определить, есть в нем дефекты или нету. Вот этот дефект, он здесь один, но везде значительный. Вот на тепловизоре вот видно, да, вот эти вот все места, эти все места. Давайте перейдем к фиксации дефектов, то есть что мы находим с помощью каких инструментов, каким образом определяем. Сейчас покажем в деталях. Давайте начнем с продувания. Точка росы, скопление конденсата, появление плесени, разрушение ограждающих конструкций и то, что приходит в негодность отделочный материал. Вот это основная проблема. Друзья, привет! Очень интересное видео сейчас будет по содержанию. Суть его в чем? Нас пригласил заказчик, заказчик вот этого дома, который находится позади меня. Он приобрел его у застройщика. Это коттеджный поселок закрытого типа. И для того, чтобы осуществить правильную приемку, он пригласил нас для проверки этого дома, для того, чтобы определить, есть в нем дефекты или нету. Сейчас мы проверим, все недочеты объясним, донесем и зафиксируем для заказчика, и он, в свою очередь, уже этот вопрос будет решать застройщиком. Вообще, почему это правильно? Вы платите деньги, покупая, покупая дом, неважно, подрядная организация, либо это вот застройщик, как в данном случае, и необходимо проверить качество выполняемых работ. Зачастую сделать это без специального оборудования, но ну, практически невозможно. Часто очень приглашают людей с опытом эти аргументы устные подтверждены а, обследованием с помощью оборудования, то это совершенно другая история. Давайте вкратце объясню, а, как мы делаем обследование какие этапы его, для того, чтобы вам было максимально понятно, что происходит и какой результат вы получите, если мы будем осуществлять эту работу на вашем объекте. Для того, чтобы сделать нормальное обследование, хорошее, качественное, для этого нужен человек с опытом, обязательно со знаниями физических процессов, без этого вся эта история бесполезная, и соответствующее оборудование. Мы сейчас даже не называем тепловизионное обследование, а комплексное обследование. У нас есть комплексное обследование с помощью тепловизора и всевозможных датчиков, анимометра, датчики углекислого газа и другое оборудование, и обследование с помощью тепловизора и аэродвери, как в данном случае с помощью аэродвери делается более полноценное обследование потому что на герметичность проверить без аэродвери ну утверждать на сто процентов что выявлены все негерметичности но ну, это будет обманом сейчас поясню почему у нас Воздух может заходить через негерметичность внутрь помещения, и тогда мы, когда у нас разница температур, то есть холодный период времени, мы эти, эти теплопотери видим спокойно. А если он выходит наружу, то определить их зачастую с помощью лишь одного тепловизора ну, достаточно сложно. Поэтому, как и в данном случае, мы делаем обследование комплексное с помощью аэродвери. А сейчас мы подготавливаем аэродверь для того, чтобы установить ее в проем. У нас, на самом деле, осень, температуры на улице не низкие, они колеблются где-то от плюс 5 до плюс 10, ночью ну, днем поднимаются чуть выше, сейчас у нас октябрь месяц. Но обследование на герметичность с помощью аэродвери мы можем производить в любое время года. С этим вы можете познакомиться. У нас есть развернутое видео на YouTube-канале. Посмотрите обязательно, как мы его производим в жару в плюс 30-35. С помощью тепловизора, конечно, зимой можно определить промерзание, но в большинстве случаев проблемы, с которыми мы сталкиваемся, связаны в первую очередь даже не с промерзанием, а с отсутствием нормальной герметичности в зданиях. На герметичность мы можем проверить, еще раз повторюсь, в любое время года. Сейчас мы предварительно, вообще на самом деле еще и вчера, закрыли все негерметичности, закрыли вентиляционные отверстия, то есть все естественные отверстия, которые у нас, соответственно, взаимодействуют с улицей. Дальше мы устанавливаем аэродверь, замеряем воздухопроницаемость. Это очень важный параметр. Он говорит о том, насколько, ну, если простым языком выражаться, насколько дырявый дом. И в последующем смотрим с помощью тепловизора, откуда у нас поступает воздух за счет негерметичности. Сейчас перед тем, как запустить аэродверь, смотрим, есть ли значительные герметичности, которые себя могут проявить и без аэродверей. У нас температура внутри помещения колеблется между 16 и 18 градусами Цельсия. Давайте перейдем к фиксации дефектов, то есть, что мы находим, с помощью каких инструментов, каким образом определяем, сейчас покажем в деталях. Давайте начнем с продувания. Что же такое у нас в простонародье, говорят, пустошовка? Вот наведи аэрод, да, на стену. Давайте переключим режим, чтобы было понятнее, потому что в некоторых режимах становится понятней. Вот эти вот пятна, которые видны на тепловизоре, то есть, они на самом деле вроде бы незначительные, но давайте посмотрим с помощью анимометра специальное устройство, которое определяет скорость потока воздуха. Вот у нас анимометр, условно говоря, находится сейчас в спокойном состоянии. Начинаем его подносить, то есть он показывает 17,7 температуры, и вот скорость потока воздуха, то есть вот фактически это у нас ну, 1,1-1,2 метра в секунду. И вот таких мест, на самом деле, их достаточно много. Ну, вот давайте пройдем вот здесь вот в углу, например. То есть в углу тепловизор сейчас покажет. Показывает? А, тепловизор показывает... Результат, Сейчас давайте, чтобы для точности эксперимента, подносим анимометр, и начинает он у нас интенсивно вращаться. Здесь, если мы посмотрим на приложение, ну, 1 на 4 метра в секунду, соответственно, э, на самом деле, небольшие потоки воздуха мы ловим с помощью струнного анимометра, но здесь они значительные. То есть вообще у нас здесь конструктив стены следующий: это у нас трехслойная стена снаружи облицовочный кирпич, утеплитель из пенопласта, и как раз таки вот стена из основного кирпича. Из того, что покладки есть дефекты, соответственно происходит продувание. Его на самом деле не должно быть. У нас пенопласт это воздухопроницаемый материал, но если его плотно приложить к стене через герметизирующий слой, то вот таких вот сильных, сильного движения воздуха не должно быть. Но, предположительно, у нас между пенопластом и вот этой несущей стеной кирпичной, где-то есть зазоры, воздух проникает за пенопласт и, соответственно, засасывает его внутрь помещения. Основная проблема теплопотерь в зданиях. Это точка росы. Точка росы, скопление конденсата, появление плесени, разрушение ограждающих конструкций и то, что приходит в негодность отделочный материалы. Вот это основная проблема. Часто сталкивались с тем, что крышу сносили по несколько раз, переделывали, потому что когда у нас происходит эксфильтрация воздуха через кровлю, у нас скапливается конденсат на... Мурлати, стропил стропилах и так далее И, соответственно, они приходят в негодность Уже, когда это критично И, соответственно, все эти переделки Они стоят очень больших денег В чем плюс сейчас будет для заказчика В чем он сэкономит в данном случае Очень большое количество денег Если бы этого обследования не было Он вселился бы в этот дом Потратил, ну, точно уж больше миллиона рублей На отделку а если есть где-то слабые места, есть места промерзания, продувания, там будет скапливаться влага, там будет плесень, там будет, соответственно, ну, отделочные материалы придут в негодность. И устранение этих дефектов будет стоить несопоставимо дороже, сколько стоит наше обследование. Вот здесь в углу находятся дефекты, вот на самом деле мы ходим, показываем фактически какой-то проблема выливается в последующем. Да, вот этот угол, он может себя спокойно вести даже всю зиму, если ветра не будет с той стороны. Сейчас мы создали искусственные условия, откачивая воздух. То есть, фактически, мы имитируем, что э, поток воздуха, то есть, поток ветра, направлен в этот угол, и, соответственно, у нас сюда происходит, ну то есть задувает воздух. Тогда стена будет оштукатурена, если вдруг создадутся такие условия, к примеру, прошлая зима у нас была экстремально холодная, и, и в очень низкую температуру, дул ветер. Вот если здесь примену с 10 в этот угол будет дуть ветер даже если стена будет так штукатурена эти места будут холодными и соответственно конденсат плесень, ну опять же в зависимости от микроклимата на процентов 90 что здесь будут проблемы в этом углу если их не устранить вот здесь вот мы видим вот на вот эти все продувания покладки вот видите она вся фактически дырявая вкладка то есть если мы пройдем сюда посмотрим то здесь естественно то же самое у нас ну Ощущается прям, ну воздух, с улицы прям задувает сюда, то есть холодный Вот, вот этот дефект, он здесь один, но везде и значительный а Вот на тепловизоре вот видно, да, вот эти вот все места Вот эти все места Секунду Вот, и давайте идем дальше Идем дальше, дальше, дальше И вот такая вот у нас картина То есть это у нас серкерная часть, где находится лестница на второй этаж И вот так вот это все продувается После штукатуривания стены, если здесь будет подветренная сторона, с высокой долей вероятности, что это на этой стене будет конденсат, плесень. Вот здесь вот э, значительно происходит э, проникновение воздуха через пароизоляцию на сопряжении пароизоляции с кирпичной стеной. Там у нас по периметру пропенен, естественно, пена, она ну, нормально, не приклеена на пароизоляцию, и со временем эта негерметичность, она будет увеличиваться. Соответственно, ну, по-нормальному, конечно же, это проклеивается скотчем, а, который эластичный, то есть специально для этого предназначен. А, то есть, хоть у нас и происходит продувание по кладке вот здесь вот это тоже видно, вот в этих вот местах, но здесь, в данном случае, значительная, отходит пароизоляцию от стены, поэтому вот это продувание наглядно вины. А здесь вот у нас установлена пароизоляция на перекрытии чердака. И э, для того, чтобы создать герметичное примыкание, на это пароизоляция. Но пена, опять же, у нее необходимо определенное пространство для того, чтобы она от адгезией была и кладки, и в данном случае пароизоляции. Но вряд ли она будет. И, скорее всего, здесь есть небольшие, ну, небольшие а вернее, герметичности по примыканию. Но мы сейчас тоже выявить их сложно. Почему? Потому что у нас воздух внутрь поступает по пути наименьшего сопротивления. А путь наименьшего сопротивления это у нас через кладку. У нас везде покладывается по всему дому воздух заходит внутрь то есть ну вот соответственно по этому дефекту вот видно пароизоляция она сейчас надулась а, то есть ну вот из-за того что разница давления покажи а, надулась и соответственно прогибается внутрь помещения опять же потому что давление наверху больше здесь в помещении мы давление понизили но опять же воздух интенсивнее поступает через кирпичную кладку. и вот чтобы этого не допустить чтобы заказчик потом у него не было головной боли чтобы он там не начал судиться застройщиком там да то есть вот эти вот тер, всех избежать всех этих терок лучше обследовать вот сейчас в данном случае да то есть на этом этапе дом выявить эти слабые места согласовать с заказчиком устранение этих дефектов и дальше жить спокойно а обследование мы советуем производить в каких случаях вот как данном случае при приемке следующий момент если вы построили дом там нанимали какие-то бригады до окончательной отделки сделайте обязательно обследование если будут выявлены дефекты опять же это сэкономит вам деньги если вы покупаете дом вторичное жилье на самом деле его стоимость зависит не только от той цены, которую назначил э, продавец, его стоимость зависит от его состояния, от того, сколько вы денег потратите в ближайшей перспективе нескольких лет на устроение тех дефектов, которые, скорее всего, там будут. Ну, и еще дефекты, естественно, по оконным конструкциям сразу тоже фиксируем. Ну, например, вот такие. То есть, да, вот видим стяжку здесь, вроде как 3 см, даже застройщик сказал, э, что якобы на него опирается окно, но ну, давайте посмотрим. Вот что это из себя представляет стяжка, фактически. Ну, давайте попробуем убрать, нам надо. То есть вот на чем стоит окно. Рано или поздно оно под своим давлением, ну вот, вот что это такое. То есть вот на чем находится фактически окно. А, стеклопакет у нас давит на... Стеклопакет давит вниз, То есть хоть у нас крепеж по периметру находится, но все равно нагрузка передается через стеклопакет, через подкладки, через профиль. И вот на чем у нас находится окно. Вот смотрите, как фактически это работает. То есть рама у нас туда-сюда ходит. Вообще, что касается оконных рам, линейное расширение будет выгибать его без проблем по низу. Все это рано или поздно оторвется, все это будет продувать, промерзать. Нижняя часть окна ее нужно обязательно продумать с точки зрения монтажа. Здесь же... Ну, о каком продуманнии можете речь, если у нас окно стоит на пенопласте фактически и закреплено через торбу винты закреплен прямо в пенопласт. То есть окно с монтажом в пенопласт. Вот на это новые технологии. Ну и еще момент по поводу окна. Не, мог, не могу не отметить. То есть дренаж, чем отличается так называемое гаражное производство, тем что дренаж сверлится простым сверлом, есть поверхностное течение воды, и оно не позволит воде стекать вот в этот дренаж. Фактически он нормально точно работать не будет. вот Друзья, закончили обследование. Что можно срезюмировать по этому дому? Основные дефекты – это пустошевка здесь в данном случае. То есть у нас стена фактически продувается. Понятно, что она будет оштукатурена, но в подветренную погоду с какой-либо из сторон, где а, эти швы, ну, то есть зазоры в этих швах максимальные, эта стена может ухолаживаться спокойно. То есть мы с таким проблемой сталкиваемся, когда зимой обследуем а, подобные строения, где уже проживают люди. У нас в прошлую зиму были экстремально низкие температуры. В минус 20, минус 25 дул сильный ветер. И вот в таких условиях это себя точно Будет проявлять. По верху, значит, пароизоляция тоже э, по ней происходит, э, но ну, она не герметично примыкает. Э, в некоторых случаях она себя четко проявила. В отчете мы для заказчика это тоже все укажем. Ну и ноу-хау это оконные конструкции. Э, Во-первых, ламинированные. Ну, предположительно, это из профильной системы, ну, на 99% профильной системы класса Б, у которой будет сильное линейное расширение, створки достаточно быстро в таких системах начинают продувать. И самое важное, это новшество компании, которая устанавливала эти окна, это крепеж в пенопласт. Сквозной крепеж в пенопласт с помощью турбовинтов, нагелей, низ у нас оконной рамы, должен быть оперт на жесткую жесткое основание. В данном случае это у нас штукатурка, а под ней находится пенопласт. То есть рама у нас будет проседать однозначно, соответственно, давить на этот пенопласт. Все это будет, пена будет отходить либо от проема, либо от рамы, будет возникать продувание. Ну естественно, крепеж внизу, это нужно додуматься в пенопласт крепить сквозным крепежом оконную конструкцию. Для того, чтобы... Для того, чтобы объективно выявлять такие э, дефекты, для того, чтобы э, правильно э, с, ну, то есть оценить э, строение необходимо однозначно опыт на сегодняшний день очень много специалистов якобы которые просто с тепловизором приходят щелкают и рассказывают заказчикам на самом деле 99 процентов заказчикам можно рассказывать все что угодно они в это все верят. необходим опыт комплект оборудования соответствующий для того чтобы выявить эти дефекты правильно и в таком случае можно сложить целостную картинку обо всем доме и э, предупредить те негативные последствия которые могут возникнуть в процессе эксплуатации дома Крайне важный этап – это составление отчета. Складывается целостная картинка, сопоставляются между собой термограммы, где какие температуры, где с какой интенсивностью происходят теплопотери. Здесь мы заказчику еще помимо теплопотерь с воздухопроницаемостью и с теплоизоляцией дома еще отдали, там достаточно много рекомендаций, но это видео непосредственно о теплопотерях и воздухопроницаемости. Здесь наша задача представление отчета, донести до человека простыми доходчивыми словами чтобы человек понял что происходит с его домом и какие риски несут те или иные дефекты очень часто сталкиваемся с обследованием других компаний либо людей зачастую к сожалению люди на сегодняшний день тепловизор доступный и очень многие якобы специалисты производя обследование выдают совершенно неверные заключения. у нас таких примеров очень много в процессе обследования, кстати, да, многие параметры э, фиксируются, в том числе параметры с помощью аэродвери, которые мы замерили, воздухопроницаемость, коэффициент воздухопроницаемости. Э, то есть это очень важный параметр, который нужно обязательно фиксировать при обследовании зданий с помощью аэродвери. Это говорит о том, насколько герметичен, либо, условно говоря, насколько дырявый дом. Э, вот, э, здесь э, э, на самом деле у нас много разных примеров в том числе, когда заказчики возвращали дом, причем даже не застройщику, а купив домом обычного физлица. Об этом тоже будет видео на нашем YouTube-канале. Ну и в конце хотелось бы сказать, если вам нужно реально обследование, я более чем уверен, что рано или поздно всегда люди будут производить обследование. То есть, да, в формате обследования, то есть на предмет теплопотерь, воздухопроницаемости. Наша же задача стоит, но ну, то есть, условно говоря, выполнять функцию технадзора. Я уверен, что это очень важная и нужная услуга для заказчиков, тех, кто покупает дома, либо у застройщика, либо вторичное жилье, потому что суммы затрат не сопоставимы с стоимостью обследования. То есть, да, и, конечно же, очень важен результат, который выдает тальная компания, либо специалист опять же, да, то есть мы несем полную ответственность за результат, за объективность данных, потому что делаем это не один. Э, с 13 -го года мы занимаемся обследованиями, 4 года производим обследование комплексно с аэродверью, и на самом деле я на 100% уверен, что дом можно очень эффективно, очень правильно обследовать и выдать конкретные рекомендации. Поэтому, если вы заинтересовались этой услугой, и вам нужен реальный результат, а не просто картинки стекловизора, какие-то э, разговоры человека, то обращайтесь только к профессионалам, и тогда вам поможет это сэкономить очень большое количество денег.